Всем снова здрасте, это снова вы, это снова мы, филиал Апрелевка, школа казачьего ножевого боя. Просто для протокола напоминаю, что мы по-прежнему занимаемся в формате понедельник, среда, пятница, 8.30, город Героя Апрелевка, улица Парковая, дом 11, корпус 1, спортивная площадка. Занимаемся бесплатно, приходите, у нас весело, задорно, мы вступили в сезон осени готовы покорять новые рубежи. Кстати, в формате обучения, к которому мы обещали вернуться и возвращаемся. Продолжаем делиться советами, как покорять новые рубежи, новых соперников и просто расширяем материально-техническую базу приема. Как вы помните, я уже объяснял, как правильно проходить ноги. Прием базируется на следующих принципах. Нужно присесть, нужно нагнуться, дотягиваться и выходить безопасно низом, как пришли, так и ушли. Но, как вы понимаете, я держу пари. Количество небольшое, но критиков у меня все-таки существует. И они, когда критиковали прием, имели в виду, что, допустим, как вот Никита Александрович, знакомый, его комплекция не позволяет ему, также же быстро, четко, уверенно, сделать такой прием. Есть способ, как это дело компенсировать. Допустим, сурьезному серьезному мужчине... Ты что, втянул? К мужчине достаточно проблематично не прийти. Можно легко это дело компенсировать. Просто стойка, не соревнования, я просто объясню нашим уважаемым зрителям. Соответственно, для того, чтобы не было необходимости низко нагибаться и что-то сверх своих человеческих способностей делать, можно пойти следующим путем. Та же самая ситуация. Начинаем охоту за ногой с отшугивания противника. Правильно люди говорили, что как бы... Когда мы со Славой стояли, я делал чистое техническое действие. Я не учитывал, а об этом предупредил, что я не раздергиваю и не делаю никаких обманок. Я сразу иду в ногу. Без разминок, без всяких раздергиваний, не соревнования. Просто я забираю ногу, ты в ответ делаешь, что знаешь. При этом Слава был абсолютно проинформирован о моих намерениях. Он 100% был готов к контратаке. Но, тем не менее, процент его успешности был очень-очень низок. Когда он отработал тот прием, который я показал, процент просто зашкалил за уровень 90%. Соответственно, опять же, возвращаясь к теме, даже Славе было бы проблематично повторить мой набор действий. Есть альтернатива, показываю. Раздергиваем противника акцентированным шугающим в голову. Мы можем забрать руку. Если мы знаем особенности поведения противника, если на ваши действия против руки человек ее э, вгибает в себя или однозначно уводит в сторону, соответственно, мы имеем это в виду и можем предугадать его дальнейшие действия. Если Никита Александрович сейчас шугнет в себя руку, Ой. то есть из боевой стойки он ее в себя вберет, либо совершит отша отша без отшага, но. Смещение центра тяжести – это все, что мне нужно от как бы, вот этого вот массивного тела. Я, значит, либо шугаю, либо пытаюсь забрать руку. Не суть важно. Самое главное – он смещает центр тяжести и как-то начинает защищаться. Я очень надеюсь, и процент этой вероятности чрезвычайно высок, что когда он будет думать о том, как защитить верхнюю половину тела, он забудет про нижнюю. И, как правило, это случается. Показываю. Шугаю, забираю, покажу. Мне не нужно наклоняться, мне не нужно даже приседать. Присел я чисто для вида. По сути, смысл действия. Шугнул, достал, ушел. Вы можете спокойно не присаживаться. Вы можете просто наклониться, забрать то, что вам положено, именно внутреннюю сторону бедра, бедренную артерию, и спокойно завершить поединок. Тренируйтесь. А, Никита Александрович, пару раз покажи, у тебя это против меня очень хорошо получается. Ну, а, да, это, это, это. да, вот именно так у меня Никита Александрович забирает ногу. Поэтому желаю вам удачи, отрабатывайте, как мы, лучше нас. И мы снова скоро увидимся. До новых встреч. Счастливо. Нож не трогай, сидеть не хочешь, не стреляй.